На молитвах наша Русь всегда держалась, на молитвах наша вера поднималась, на молитвах русский держится народ, на молитвах сыт и крепок наш живот! На молитвах чтили батюшку царя, на молитвах поднимала в бой бойца, на молитвах тесто в печке распускалось, на молитвах солнце в небе улыбалось, на молитвах появлялось и дитя. На молитвах и держалась вся семья. На молитвах семя в почву отдавалась, На молитвах влага с неба вызывалась, На молитвах хвори песы изгонялись, На молитвах травы в поле собирались, На молитвах день и ночь отцы стояли, На молитвах наши храмы воссияли, На молитвах жизнь держалась и цвела, Без молитвы жить никак нельзя.